друзья мои всем привет сегодня мы продолжаем наши экскурсии по днепропетровску и сегодня у нас 13 января 2022 год погода у нас прелестная я сразу же вам хочу сказать сегодня утром было минус 15 градусов зима пришла к нам но послезавтра уже у нас будет плюсовая температура я вам сегодня хочу показать следующие наши места но кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, друзья. Кто подписался, участвуйте, в моих, э, участвуйте э, в моих съемках, рассказывайте, что вам понравилось, что не понравилось. Ваши впечатления, мне очень важно ваше мнение. Друзья, кто не подписался, подписывайтесь. До новых встреч в эфире. Показываем наш Днепропетровск. Мой родной город Днепропетровск. Мы находимся у монумента славы, воинам, партизанам и подпольщикам. Это один из главных символов города Духович. Монумент находится на набережной. Там открывается изумительный вид на речку Днепр. У подножия монумента всегда горит вечный огонь. Сейчас я вам покажу его, друзья. Но возле самого монумента очень прекрасная панорама города открывается. Открывается река Днепр. Сейчас зима, но вид прекрасный, замечательный. Монумент открыт 31 октября 1967 года. И там есть такие слова от благодарных днепропетровцев. Люди, пока сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. И рядом красивые высотки, новостройки. Жизнь продолжается. И благодарим тех, кто положил свою жизнь за наше счастье. А город Днебр постоянно своими красивыми новостройками все ближе и ближе спускается к реке Небр. Город расположен на реке Днепр и Самара. Четвертый по численности населения город Украины после Киева, Харькова и Одессы. До 1796 года и с 1802 по 1926 год город носил название Екатеринослав. С 1796 по 1802 год Новороссийск, а с 1926 по 2016 Днепропетров. И здесь же мы увидели такую прекрасную площадку для выгула собак. Собачка. В письменных источниках название Екатеринослав Впервые упоминалось в 1776 году в рапорте губернатора Черткова Григорию Потемкина, где была такая фраза «Проект на построение губернского города слава на речке Киричения, недалеко от падения ее в реку Самара, с подлежащим планом профилями, фасадами и со сметами, город находился на левом берегу Днепра до 1784 году, а затем строительство официально перенесли на правый берег». В 2021 году установили новую арт-скульптуру "Узел". Узел, который невозможно разорвать. Установлен он напротив парка Шевченко. Ну и это не просто узел. Это знаковый элемент вместе с пятью большими белыми камнями. Он составляет единую композицию. Это пространство нетипично для нашего города. Ведь оно выполнено в светлых тонах. Архитекторы хотели сделать его открытым и светлым. Используя традиционные для Днепра бетон и гранит. Климат Днепра классифицируется как влажный континентальный климат без сухого сезона и с жарким рельефом. В году в среднем 260 солнечных дней. Это прекрасный солнечный город. Приезжайте к нам!